Что это сейчас было на курточках как лягушка прыгает жаба Иди. где долговцы прыгаешь гп к я пу я путаю блин. г.п. г.п. г.п. г.п. г.п. Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Нет! Твою мать, отвали! Да в смысле меня засосала другая? I, I, can feel, I can fly... Ты просто смотри! Поехал! Как меня задрал вот это? Как ты меня затрал, собака? Что это за труп эта Куда полетел? Куда полетел? Ай! Бо... На части просто! Получается, если доктор мне говорит, стрелок, стрелок, ты стрелок, сходи туда, там принеси это. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкертинь Чернобыль Подходи, Итак, сталкер. мы Я с вами... Так, как ты у меня всегда есть что интересное. С вами, короче, нашли много оборудования, много снаряги. Спас-14 нашли, короче. Так, где-нибудь где нужно раздобыть нам тормози, Патроны мужик. для снайперских винтов Потому что она лежит у нас а, вообще без дела. Это плохо. Так. А... 22 дротика для Спаса Я не знаю это, это, это, Я, я, я так не понял короче Написано типа искры, что плохо интересная. подходит для стрельбы с дробью а, Вообще-то С дробью интересно она может стрелять или нет Ну Плохо подходит Дроби но Может ли ну, она дамози, Вообще ей стрелять может тебе Стоит ли вообще покупать Дробь или где-то брать ее Вот а, так здесь что у нас здесь у нас а, мы все оставляем как есть так и 5 а, колбаса 5 это 5 это 5 это 5 так окей okay. а, я еще хотел бы смотреть не тормозить 5 50 6 45 а, 545 39 Так. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня. Значит, получается что патроны. Вот эти, бляха, что это? Вот эти патроны не подходят. Так, а, дробь я возьму, про... а, бляха. Дробь я возьму, мы не проверим, короче. Моя информация Вот. Тебе а, что еще? Что еще? Что еще? Все. В принципе, все. Ласты нам не нужны никакие, ничего никак. Так. А -а -а, у него я попробую сейчас еще информацию взять. Да, я подхожу, подойду. Бармен, это твой бармен. Тебе сюда нельзя. Заткниста. Бармен, отвернулся козел и все. Такие как ты у меня всегда. Иди, интересно. Не тормозим уже. Так, ладно. Я тебе передам информацию. Хочу купить информацию, половиной тысячи будет стоить информацию, прикинь, в данный момент я готов продать информацию загадки озера Янтарь, за совершенно символическую цену с половиной тысячи, загадка озера Янтарь, мы были на Янтаре, я не знаю, ладно, давай, загадка Янтаря э, сходна с загадкой выжигательного мозга. Их эффекты во многом близки Неизвестные излучения зомбируют все, кто попадает под его действие В результате зомбированные станки перемещаются в центра некого излучателя А такое все, кто не облучен Есть информация, что о подземелье находится разгадка интаря Вот принятый излучатель, ну, смотри Но это мы уже все, конечно, в данный момент информации нет Идешь что лес Так, э, сюда иди Бармен, бляха Мне патроны нужны Нужны патроны. Подходи, такие, у ублюдок. Искать, что вот ублюдок. Ладно. Подходи, такие, у нас... Ну что делать, нельзя, так. Э... Так я от него ничего не добьюсь. Короче, отправляемся Проходи на кордон. Бляха! Ты видал? Ты видал? Жека? Проходи, Жека. не задерживайся. Жека. Жека. Проходи, Жека. не а, задерживайся. Жорик, сори. Жорик, ты видал? Ты видал, что там творится? Мир со страхом смотрит ты а. говно. Музык, Давай, Да где мой ножик? Бляха, бляха, нечестно! Что это сейчас было на курточках как лягушка прыгает жаба меченая жаба Я сохранился или нет а может сейчас отвиснет короче бармен как бармен иди сюда о молодец молодцы так торговать и я хочу патроны посмотреть Чего за тебя патроны вот это вот это они 556. 56 5, Да. забираю у тебя вот эти все патроны так, э -э, и все. В принципе, все. Спасибо. Все, давай, пока. Меня ждут приключения. Идем на кордон, короче, ищем э -а, проводника. Проходи, не задерживайся. Тихо-тихо-тихо. Я хочу, знаешь, я его ножом хочу зафигачить, чтобы по-тихому. Получится ли, я вот не знаю. Так, погоди, его нет нигде. Ну, хорош. Так, а, карта, карта. Мне... Бляха, да да это где? Зацепило меня! Получил! Ну, рыжий! Ну, собака! Ну что ты умришь. не дохнешь? Отлично. Так, минус один. Такой. Нет здесь никаких, против... Ни никаких противников Ни Так, ладно, убираю нож Я надеюсь, на меня агриться никто не будет Окей, так э, План задачи, задачи Добраться до антенн, э, включить выжигатель мозгов Нет, мы пока туда не идем Мы идем с вами с проводником Поговорить с проводником угу. Проводник у нас находится на кордоне. А, у него, у нас есть важная информация для доктора. Так, окей. Идем на кордон. Чтоб на кордон попасть, мне нужно... Где у меня карта, бля? Чтоб на кордон попасть, мне нужно идти... Где? О, о, о, о. Где долговцы? Это второй друган, да, его? Сюда иди. Смотри, свалил, блин. Пострелял и свалил. Вот ублюдок. Сюда иди. Ты где? Давай, давай, попробуй. Да на тебе. Ублюдок, а. Так, все больше никто не на меня не будет нападать. Да я голым ножом вас зарежу. Так, эти патроны мне не нужны больше. Все. Ты нормальный, ты не будешь меня стрелять? Оружие убрал. А, так. Все. Наконец-то избавился я от этих ублюдков, утырков которые мешали тут. Я надеюсь, больше никто не будет агриться. Я сбился с мысли, короче. Они мне толком не дали... Так, на свалку. Мне нужно идти на свалку, через свалку, короче. А... Росток. Кордон. А. Через свалку. На кордон это кто? а это проводник он не на самом он короче не в лагере новичков получается видишь окей значит мы идем вот так все направляемся в путь в путь дорогу Больше, вот, вот реально, больше, я надеюсь, никто. Погоди, а, а на арене там больше ничего не появилось, я король арены, да, все, больше ничего не появилось, да? Ты уже стал мастером. Ну, иди ты, кейнь. Так, у тебя там ничего не появилось, нет? Хорошо. Тут. Пусто. Давай, бывай. Давай, бывай. Сталкера, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть. Иди своей дорогой, да. Иди свою дорогой стал. Ню, ню Так, мне еще сказали, что... Леха, блёха, леха, леха. Это кто куда? Че, кого? Кто в кого стреляет? Внимание! Обнаружены враждебные В смысле? Вы будете по мне стрелять? Нет, вы нормальный? Спасибо. Что-то дичь какая-то, просто дичь какая-то творится. Или это не меня ищут? ГПшка, то есть. Не ПГшка, ГПшка. ГПшка. А -а -а -а -а. Так. Собакина. Наш лад. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. ты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 Я, я тебя урою все равно ага. Я все равно тебя урою Чтоб не плодились Так, окей э -э, Надо пожрать надо Запить мастера. Что там сказал? Ага а в смысле? Ты мне? Ладно. Похер, на них, на всех. У них уже крышня поехала, видать, из-за этого из выжигателя мозгов из излучателей вот этого. Уже все они мом тронулись. Уже своих, короче. На своих уже нарываются. Оп! ПГ, гпшка. Я я пу я путаю, блин. ПГ гп ггп, ггп, ггп. КГБ так я возьму спас. Сейчас. сейчас на свалке начнется, наверное, защитить то, защитить это защитить Сто... тихо, стоянку так. Отсюда вывалится какой-нибудь арте... артефакт. Где там? Нет, ничего не вывалится. Не активируется, да? Ну ладно. А из тебя тоже не. Ну и хрен с ним. Так, что там? Журнал. История. Справки у нас еще. повезло мужику. Потом Опусти оружие. Опусти оружие. Парень, оружие спрячь. Парень, оружие спрячь. Убрать оружие. Да нет. Да нет. Я как-нибудь сам. Так. Там он постоянно респанится В Так, что это сейчас было? Как всегда, приручу Так Там защитить, наверное, надо Там у нас отдыхают Как всегда Как не прихожу, они там все отдыхают окей okay, мне пока здесь с ними ничего не надо я отправляюсь проводника искать так там что-то бегает а понятно Псевдопсино. Здесь, кстати тоже частенько респондентная Бандиоганы, помните да А, это, это псина? Объем. <Слышко> Ну-ка. оп, хвост хорошо хорошо так что-то псевдо собак здесь разбегалось, да? заметили заметили, да? Вот и э, время проходит э, на, ну, вот, на зоне, да? И как бы меняется, да, все заполняется, допустим погоди, а у меня вот здесь патроны нету таких как мне нужно вот это всех пережирали что ли? У-у-у, устали, не понимаешь, То сдухли, что ли, или нет? Нах, нах. Легкая, неуклюжая такая. Маневры такие делает. Вон. Всех пережрали, что ли? я фиг такая стая, да? Просто жесть. Так я взгляну, просто а -а -а -а -а. тихо, тихо, тихо, тихо. Слава вам. Так. Да в смысле? Блех, они такие бронированные просто. Жесть, бронированные собаки. Все тихо. Так, а. Что у нас тут? Один батон заберу одну тушенку, колбаску. Так, это оставлю. Ну, в принципе, все, да. Ничего интересного. Зря только потратил слад. Да, спас, блин, э, он. На близкое расстояние, в принципе, только. чей дротиками. Дротиками надо четко попадать, знаешь, дроби бы она так в бы летела и убивала бы. А дротикам надо четко попадать, а по этим собакам четко поп попробуй попади. Носится как угорелые, как в жопу ошпаренные. Вернуться за награды. Куда к бармену? Че, Понятно. Нормалёк, так. Нормалёк, так. Я тут вон, неба я и мои Молодцы. Так, вот здесь что у меня. У меня здесь тоже какой-то тайник. Кстати, у меня у Сидоровича там тайник. Я не помню, что я туда сложил. Так, а вот Понятно. Здесь тоже ни черта нет. Ну, аптечки можно забрать. Пятюню. Понятно. А вот такое вам как. Здесь тоже кругом пассивный, да? Так, я выдохся. Ну, вот здесь они и бегали. Вот на свалке что-то их там развелось, да? А вот где вот... Э -э, Кинтарю дорога, там вообще дичь. Что творится? Чётенько попал вот так бы всегда <Слух> так бы всегда учетка лоп лоп лоп лоп раздвоились лоп да? лоп Вот секунды. Собаки вот противные, да? Чтобы дюганы, что собаки вот противные. Так, погодь, Где у нас там? Арбан. Ага, я почти. Я почти. Я почти на месте. А в тех домах что ли лёха ты прикинь сколько собак просто откуда они откуда они вз... расплодились просто откуда неужели здесь до катастрофы вот этой это же обычные собаки мутированы неужели до катастрофы столько вот столько собак здесь было Эй, проводник, ты где? Ты проводник? Ты мертвый? Лис. Эй, проводник. А, во, ух ты. Проводник, точно. Здорово. Здравствуй, брат. Проводник, мне нужно садиться с доктором. Смотри-ка, ты откуда знаешь о докторе? Меня послал призрак. Помоги мне срочно связаться с доктором. Так бы сразу и сказал. Доктор в тайнике группы Стрелка. Если ты тот, за которого себя выдаешь, то место знаешь сам. Ага, в тайнике группы стрелка. Нет, отсыдуй, Это первый туннель, наверное, да, в который мы залазили. Написано, так оно и будет. Ты где не агропром, да? Спасибо. Че у тебя там есть? Вот, бери хвосты спасибо да, настроения хуже не бывает Настроение хуже 11 -11 не бывает 11 -11. Да. так ладно мне получается надо теперь отправляется в сторону не аграпрома а, вот правильно же я понял в тайнике стрелка находится Треться с доктором в стрелка. Ой. Бар. Не агропром. А, ну правильно. Вот меня, смотри, перекинула. Лоп. Не агропром. Правильно. Я, короче, знаю, куда идти. Это обратно мне сейчас на свалку. Через свалку на Агропром, все понятно. Видишь, Сидорович я не пойду, короче. Видишь, если бы э -э -э проводник сидел там вот на в лагере новичков, то я может быть Сидоровича заглянул, а так смысла нет. Вроде там не говорили же, не было же такого, чтобы типа какие-то новые спецзадания там появились или что-то еще. Я думаю, бы Сидорович сам это, ну, ну, связался и сказал то, что спецуха какая-то да, появилась новая. Юбки. Это что сейчас там было? Окей, так бля, какое черное небо, посуда смотри. Так, сейчас там куча, куча бандюганов, наверное, будет, да? Я думаю, наверное, будет правильнее взять ГПшку. сократить то можно не агропром ну да я в принципе могу сократить и пройти вот так если там радиации нет хотя у меня есть защита от радиации в принципе ну и возможно здесь какие-нибудь артефакты найду как вариант Ни херва там залп такой. Так. Бляха мне туда как раз. Ладно, пойдем аккуратно. Так, свои, хорошо. Нахера себе тут грубка. групка. Оружие убрал. Ты ствол-то убери. Оружие убрал. Ладно, вы группка. Все нормально. Ты ствол-то убери. Берой себе. У него двойной голос, услышал. Оружие отпусти, мужик. Да все нормально, идите там своей дорогой. Иди своей дорогой, сталкер. Так. я не знаю смысл есть вот эти вот еду брать у меня вот своя вот есть либо она в принципе мне ее хватает знаешь до вот этих пять штук Вот дроп я возьму на проверку и вы не опять там надыбали я вот прошел никого там не видел Так, тут смотри, сколько артефактов. Вот артефакты я заберу. Леха! Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Нет! Твою мать, отвали! Да в смысле меня засосала другая? I can feel, I can fly. Ха, ты прикинь, откуда? Я чё, не сохранился, что ли? Чё за дичь? Как так-то? Я чё, я реально не сохранился? Жесть Хера там засосала тогда? В принципе и тем более я стоял-то далеко от нее, как она меня так зас, сосала. Все убили. Молодцы. Короче обследовать тут трупы бессмысленно. Бежит. Чего, бляха? Так, убери оружие. У вас тут чел сгорел. Убирай оружие Э У вас тут а ну, чел оружие, Просто быстро. взял и сгорел бы чел оружие, опусти. А он мне убирай оружие Хера такой Так, ладно Бляха, вот тут ломать мясо Как-нибудь аккуратно может Попробовать подойти за Да в смысле, вот смотри, она меня всасывает Хера, она на таком расстоянии всасывает ты просто смотри! <свы> творье, творье. Нет, нет, нет, нет! <свы> <свы> Жесть. В жопу, короче, эти артефакты. Да бляха, она опять меня сасывает, смотри. Я тут пройду или нет вообще? Стоит мне вообще Так мне вон туда вообще надо. Бляха! Как меня задрол, вот это! Как ты меня задрол, собака? Что это за проклятое дерево? Куда полетел? Куда полетел? ай уууу. На части просто. Тя. В жопу тебя. Какое-то проклятое дерево. Блеха, тут. Ой-ой-ой, так, я успею. В смысле? Меня не пускают. Я... Да ни хера себе сократил, называется. Такого хера меня не пускают? В смысле? мыслями меня не пускают Во. Да свои, свои. На суги уровень радиации. Да какая нахер? Нати в, На в борщ. говорит. Нати в борщ. Все, пошли они весом. Мне нужно найти стрелка. Ой, это... Тайник стрелка. Это... Ой, это сейчас мне опять в катакомбы. Там проходить, там по... в любом случае опять кровососы всякие. Там же... Там же контролер. Там же контролер. Так. Сирена. Была. Окей, а, надо люк этот найти, короче. Где-то он. Он где-то здесь. Если не изменить память, да? Или где-то с другой стороны. Погоди. Или с другой стороны там где-то. Там я помню, что-то отступали они, короче, и.. А что такое? Да, смысл? Они отступали. <звук> Леха, бесценный патрон. <звук> Это собака! У нас тут бесценный патрон от автомата. тратить. ну там где-то. -ка". Смотри, как... за имеет кусты трясутся. Что там делает? Медведь малину собирает. Бляха где? Я не помню. У меня, кстати, вот здесь вот этот тайник. Две собаки! Ну да где там? Так, а им черта и нету опять. Выноси, сволочей, по одному. Яхо. А, они с бандюганами, короче. А, это бандюганы. Сами по себе бандюганы. Наш. Там где-то еще один. Да выйди из кустов-то ты дебил! Все, лежать! Да в смысле? Вы мне дадите пройти? Быстро! Делюк! Бляха! Ладно! Сейчас тут запущусь. Тут, по-моему, тоже есть вход. Здорово! Какого хера? Лежать, так мне просто нужно найти люк. Лежать. Погоди, где-то здесь, вот он, все. Нашель нашел Уничтожит бандитов возле не агропром Нет уж, спасибо Так, погоди, э -э выбираем Вот это А, нет, дробью смотри, он может стрелять дробью Просто не подходит, да? Так, ладно Сухранки Вот снова мы вернулись с вами В это Страшное место. Вы помните, да? А, нет, я не в этом туннеле. Я x18 там пересрался, да? Здесь-то еще более-менее. Леха, ты смотри, какие там, сука, артефактов. Артефактов. Ладно. Я не буду рисковать, суваться. Так, здесь где-то тайник, смотри, еще какой-то есть. Опа, крестик. В смысле? Этот крестик это и есть тайник. В бочке. Прошлых трупов здесь остались только, короче, эти автоматы. И один, и один бандюган получается остался всего. Ух ты, нихера, с какой пушкой-то! Не жирно ли, э? Так, ладно, я примерно помню. Я уже слышу, кто-то рычит. Здесь кровососы по-любому должны быть. Они, наверное, зареспанили здесь. Но вон ходит. На тебе. На тебе. На тебе. <material> Кровосос сделал Себаста. Так, почему-то, я думаю, надо... Почему не все посваливали? Мне это не нравится Мне это очень не нравится Оп Эти вот дырки они свалили они, Мне реально не нравится Может здесь что-то такое Чего они боятся Ох ты как чё как это Ништяк Вот оф. Бляха. Что за? Что происходит? Почему мне херово? Контролер? Нет, пожалуйста, только не контролер, погоди. Я со вторым встречи не вынес. Что происходит, почему так херово? Почему мне так плохо? Приходи в себя! Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это Стриот. ж ты предложил такую меру безопасность. Ну, да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно? Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до Монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления Монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер... Найдешь в царкопаге нужную дверь, а там... Ну а там? По обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно, но я буду тебя ждать. Удачи! Вот это поворот. Стрелок. Я хочу, если творится... херня. Стрелок. Я стрелок. Я не мечный, я стрелок. В смысле? Не вы серьезно? Я столько искал, ходил этого стрелка. А это я. Я искал самого себя. В смысле? Так, где? найти стрелка, убить стрелка. В смысле убить стрелка? Или нет? Или я что-то не договаривал? Ой, не договариваю, что-то не понимаю. Найти и убить стрелка написано. Так я стрелок. Получается. Если доктор мне говорит стрелок, стрелок, ты стрелок, сходи туда, там принеси это. Добраться в тайник на Припяти, добраться до гостиницы, найти комнату стаником, исследовать тайник. Леха на Припять. Прикинь на Припять город, да, это Припять, медицина, а это радар, таких вот бункер, так, погоди, смотри, можно вообще, я не знаю, друзья, в комментах напишите, как лучше поступить, сначала на радар сходить, к этому выжигателю мозгов, да, отключить там все, а потом пойти в Припять, ну, в тайник либо сначала в Припять, а потом вот это в комментах напишите, как лучше так, артефакты, что за артефакты? кристалл получается, попадании тяжелого металла в аномалию жарко этот артефакт замечательно выводит радиацию такой артефакт высоко ценится, а сталкерами мало где его можно найти понятно, это мы уже знаем этот артефакт мы уже знаем Короче, понятно, окей, давайте мы с вами посидим здесь, посидим здесь, короче, в тайнике, вот, то, что видос у меня подходит к концу, и вот в комментах напишите, куда мы отправимся в следующей серии, ну, куда лучше отправиться. Вот. А пока, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, ВКонтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем. Я с вами был Валерий. Всем пока.